очень яркая поездка в Польшу, М -м -м, путешествие это всегда круто, год насыщенный, супер, отлично. Э -э Итак, Тогда мы с вами продолжаем дальше, с учетом того, что в конце прошлого года мы же с вами еще и там э, напланировали новых целей для себя, правда? И я помню, когда читала ваши задания, которые вы присылали, у вас там были важные вещи напланированы. Значит, нам нужно разобраться, как мы будем это делать. Мы вспомнили, что было в прошлом году, мы вспомнили 10 важных моментов, которые в этом году нужно не забыть, и тогда давайте с вами... Еще раз посмотрим на наш фундамент, уже с песчаной подушкой нашего фундамента, фундамента разобрались, будем разбираться с вот той э, прослойкой из щебня, на что дальше будет настраиваться наши ожидания, наших целей, которые мы запланировали. Э, для воспоминания табличка, которую мы с вами делали, теперь нам нужно разобраться, что мы делали продуктивно. Дела, задания, может быть, какие-то обязанности, которые мы выполняли, которые в течение прошлого года приносили нам определенные результаты. Это может быть связано как с вашей профессиональной деятельностью, так это может быть связано и с домашними делами, с общественными делами. И э, сейчас можете прямо на ходу написать, вот что приходит в голову. Какие 10 дел, вспоминая прошлый год, мы не просто обговаривали то, что делали с вами в прошлый раз, какие 10 дел вы считаете продуктивными для вас, для вашего развития в будущем. И э, почему, сейчас почему не расписывайте, просто напишите для себя столбик мои продуктивные дела, то, что у меня хорошо получается, то, что полезно для меня, для моего развития, для моей жизни, ну, хотя бы в этом 2019 году и с дальнейшими возможностями. Вот прямо 1, 2, 3 и до 10 напишите, пожалуйста, пояснение, почему для вас это важно, вы потом сделаете, мы сейчас немножко сократим, наше практическое задание, вы потом просто почему-то пишите для себя, уже подумайте, поразмышляете спокойно, в спокойной обстановке, и для себя это напишите. 10 продуктивных дел, опираясь на опыт прошлого года, продуктивными делами мы считаем то, что полезно для вашего развития, то, что было полезно, например, для ваших финансов, то, что было полезно для вашего здоровья. Может быть, я ходила регулярно в бассейн или я ходила регулярно на фитнес, и это давало мне возможность чувствовать себя энергично. Это может быть одним из продуктивных дел. Кто справился, кто уже быстро набросал, можно плюсик в чатик, и тогда буду видеть, что можем двигаться дальше. Но пару минут на то, чтобы сосредоточиться, спокойненько у вас есть. Получается. Угу, вижу, девочки пишут еще. Хорошо. Готовы? Ставьте плюсики. В любом случае, мысль о том, чтобы поразмышлять, какие мои сильные стороны, на что я опираюсь, что у меня получается делать хорошо, что приносит мне результат для меня, для моего здоровья, для отношения в семье, для зарабатывания денег. Вы... Проанализируйте, распишите себе прямо вот от 1 до 10. Здесь нет значимости номер 1 самое важное или номер 8 менее важное. В любом случае, это ваши 10 сильных сторон, которые вам помогают. И Можете прописать, почему. Вижу, девушки, уже вы справились. Хорошо. Мы разобрались с вами с сильными нашими сторонами, на что мы можем опираться в дальнейшем. Ну, вариант таблички, как это может выглядеть для вас. Хотя это может быть просто обычный списочек. Давайте теперь посмотрим, и можно даже глянуть на прошлый год, на заполненную табличку. Какие 10 дел отвлекали вас? Уводили в сторону от ваших поставленных целей? Либо отбирали ваши силы? Может быть, что-то делая, вы уставали, и у вас тогда не хватало сил на реализацию каких-то ваших поставленных целей или задач. Здесь 10 дел 10 непродуктивных дел могут быть как действия. Ну, к примеру, одно из моих непродуктивных дел – это все-таки чрезмерное э, пребывание в соцсетях, там же интересно, там же общение, там же надо пересмотреть все новости. И у меня тратится больше времени, чем мне хотелось бы. Я контролирую, борюсь, но, тем не менее, это один из пожирателей времени. А сюда могут в непродуктивные дела попадать еще и некоторые наши эмоциональные состояния. А сюда может попадать, например, такое эмоциональное состояние, как самоедство, когда я сама себя начинаю так подгрызать, подкусывать за то, что вот надо было так ответить, а я не так ответила. А вот в следующий раз я отвечу вот так. И вот это состояние, когда я внутри себя накручиваю на что-то, не предпринимая реальных действий для того, чтобы разобраться с этой ситуацией, это может быть одно из непродуктивных дел, потому что эмоциональные ресурсы у вас потрачены, а уже на реальное действие сил не остается. Сюда может попасть недостаточная забота о своем собственном здоровье. Правда? Зачастую мы, женщины, выкладываемся в что-то, вкладываемся, что-то делаем для кого-то, забывая о себе. Вижу, что есть вопрос «презентация». У кого презентация на экране есть? Ставим плюсик «у кого презентации на экране нет». Так, у меня пишет, что презентация приостановлена. Нет у вас презентации. Хм. Давайте так. Нет презентации. Не проблема, потому что мы, э, на презентации написано два предложения. То, о чем я сейчас... Давайте... А сейчас... Так, продолжить. Сейчас появилась у вас презентация? Нет, но он мне пишет, что у меня демонстрация экрана приостановлена все равно. Увы, нет. Сделаем так. Сейчас мы в режиме слуха работаем, делаем задание. Презентацию отправлю, и Элла вам разошлет для того, чтобы дома могли доделать то, что мы сейчас не успеем сделать, либо не сделаем. И те, кто будет слушать в записи, то у них тоже под рукой презентация будет. Да? Нормально? Хорошо. Возвращаемся. Мы с вами сейчас пишем список непродуктивных дел, 10 дел, которые отвлекали вас в сторону. Точно так же с 1 по 10 напишите для себя список того, что вас отвлекало, список того, что мешало вам достигать ваши цели, либо усложняло вашу жизнь, либо отвлекало ваше внимание, и вы, фокусируясь на чем-то незначительном, Теряли время и не могли, или силы и не могли сделать какие-то значимые вещи для вас, которые нужны. Две минутки на то, чтобы сфокусироваться, написать для себя. Сейчас не успели дописать, либо все десять не вспомнили. Потом спокойно, в спокойной обстановке поработаете над этим и допишите. Вот, она появилась, да, пока вы работаете, я тоже немножко работаю для того, чтобы успеть. Смотрите, табличка, и в этой табличке вы можете, но ну, тоже... Вот кому как удобно. Кому удобно с табличками работать? Делайте для себя таблицы. Кому удобно писать просто списком? Пишите списки. Те письменные практики, которые мы с вами делаем, они должны, ну, во-первых, вам быть понятны, потому что вы делаете это для себя, и вы делаете тем способом, который для вас удобный. Кто любит визуализировать, плюс еще дополнять картинками, визуализацией, вы можете точно так же для того, для того, чтобы себя больше мотивировать, для того, чтобы э, ну, привлечь внимание вашего сознания к тому, что мы с вами делаем. Вы можете это иллюстрировать картинками, можете рисовать, можете находить в журналах картинки и проклеивать, добавлять их, для того, чтобы была визуализация и вам м, было интересно это делать. Если готовы, ставьте плюсики в чате и можем тогда двигаться дальше. Ага. Есть, вижу, хорошо, э, отлично. Подвисает, подвисает компьютер. Хорошо. Когда мы с вами разобрались, свои сильные стороны, мы знаем, на что мы опираемся, мы знаем, что у нас получается хорошо. И э, те ситуации, которые отнимают наши силы, либо отнимают наше время – Наша задача с вами — не насиловать себя, не заставлять делать что-то иначе. Но мы при этом понимаем, что если мы не будем делать по-другому, то другого образа жизни, который нам хочется, к которому мы стремимся, сам по себе он не возникнет. И есть хорошая методика — это создание привычки новой при этом вы можете какое-то время продолжать делать так, как вы привыкли, заменяя постепенно на новую привычку, которая будет для вас полезна, которая будет для вас более созидательна, которая вы проанализировали 10 сильных сторон, 10 продуктивных дел, проанализировали 10 дел, которые отвлекали. Объективно от того, что отвлекает, нужно избавиться либо отодвинуть его в сторону. Но наверняка, если вы что-то делаете, прямо взять и отказаться сразу же, наверное, не получится. Делаем комфортно и экологично. Мы создаем новую привычку. Как можно создать новую привычку так, чтобы она закрепилась? Формула, которую дает Ицхак Пентасевич, я когда у него проходило обучение, воспользовалась его примером, вот именно этой формулой, и действительно это очень хорошо работает. Называется эта формула «минимум 100% максимум и плюс контролер». 100% – это та привычка, которую вы хотите сформировать. Вы для себя решаете, что для вас будет вот 100% «я постаралась» для того, чтобы у меня была новая привычка, и 100% Отлично, я молодец. Можем рассмотреть с вами это на примере ведения бюджета, потому что э, бывает так: начинаешь, загорелся, неделю другую прямо фиксируешь все циферки, потом начинается какой-то э, цикл или какие-то рутины затягивают, только выбился из колеи, неделя другая, вы снова это делать. Для этого... Так, что-то у меня тут интернет рассказывает неприятности. Если мы говорим о примере ведения бюджета, я для себя говорю, моя привычка ведения бюджета 100% это я один раз в три дня заполняю свою финансовую отчетность. И я знаю, что я молодец. Программа минимум Мало ли какие бывают ситуации, вы уехали в командировку, или что-то еще дома произошло, и никогда этому уделить внимание, или ну, нет у меня настроения, я в печали. Тогда я для себя программу минимум говорю, что если я не делаю раз в, три недель, раз в три дня, то хотя бы один раз в неделю, в воскресенье вечером, в понедельник, в четверг с утра, я все равно это сделаю. Программа «Максимум» может быть, я каждый день ежедневно записываю свои траты и потом один раз в неделю свожу. Вот эта разница между минимум 100% и максимум, она дает вам возможность быть гибкими, не заставлять себя насильно это делать, а понимать, что я могу сегодня выбирать, я могу выбрать вот столько сделать, могу выбрать меньше. Когда мы говорим о том, что нам для достижения нашей цели Нужно приложить какие-то определенные усилия. Когда мы говорим о том, что хорошо бы эти усилия были на уровне привычки, то использование этой формулы очень экологично и очень удобно. Для чего нужен контролер? Контролер – это тот человек. Лучше всего выбирать того, кто вас поддерживает – но не будет с вами договариваться и давать вам поблажки. То есть контролер должен быть справедливый, но немножко строгий. Вы договариваетесь с контролером о сумме штрафа, которую вы заплатите контролеру в том случае, если вы собьетесь с поставленной задачей, с поставленной привычкой. Тогда контролер знает, что вы ему отчитались, Каждые три дня я веду бюджет, и каждые три дня вы своему контролеру пишите. Не присылайте отчет, как вы заполнили, а пишите Я заполнила, я молодец. Хорошо. Если я не заполнила, вы можете с контролером договориться о каком-то штрафе, который вы либо сделаете, это может быть денежный, это может быть не денежный, это могут быть отжимания, приседания, подтягивания, то, то, что вас будет мотивировать, продолжать формировать вашу привычку. К примеру, если одной из ваших поставленных целей, вы хотите поехать на отдых, либо на море, либо отдохнуть с семьей, и вы когда себе писали на первом модуле, что мне нужна такая-то сумма к такому-то месяцу, к такому-то периоду. Помните, когда вот заполняли таблицы, можете поднять и посмотреть. И чтобы эта цель была достигнута, вы для себя решили, что в ближайшие 6 месяцев вы откладываете какую-то сумму денег на достижение этой цели. Можно подходить к этому точно так же, как в формуле создания привычки. Когда вы для себя распланировали, что каждый месяц вам нужно найти, к примеру, дополнительную какую-то сумму, которую вы направите потом на формирование вашей цели, вашей финансовой цели. И объективно нужно понимать, что если на сегодня у вас этой суммы денег нет, то нужно приложить какие-то дополнительные усилия. Помним, либо забрать у расхитителей эту сумму и проконтролировать свои траты, как мы тратим деньги, либо найти возможность, как можно дополнительно или заработать сумму денег, или найти альтернативный способ, как можно получить такое путешествие. К примеру, принять участие в каком-либо мероприятии можно как волонтер, и вам нужно будет помогать проводить мероприятие, но вас пригласят, вам оплатят проезд, проживание, вам оплатят питание, может быть, не оплатят питание, но вы попадете в какое-то интересное место, интересное мероприятие. И это будет альтернативный способ, но его нужно найти. Для этого тоже приложить какие-то усилия. Есть ли вопросы по вот этой формуле? Если есть вопросы, то вы можете написать в чате, чтобы я сразу же тогда могла ответить и прокомментировать. Хорошо. Либо подвисает интернет, и пока не вижу, из того, что вы пишете. Увижу обновление и сразу же отвечу, прокомментирую. Фразу, которую... Можно быть сам... А вот нет, контролер должен быть кто-то другой, потому что вы сами для себя контролером... Ну, с собой же всегда можно договориться, и себя можно уговорить, Правда? Вот я себе как контролеру я не доверяю. Точно у меня контролером была моя подруга. Когда я проходила обучение, когда я для себя взяла задачу в течение 21 дня тренировать навык написания текстов, то контролером у меня была моя подруга. Я публиковала каждый день на Фейсбуке новый текст, и подруга видела обновление, и она могла видеть сразу же, я выполнила задание или я не выполнила задание. И у меня было 100% это заметка, минимум это хотя бы один абзац коротенький написан, и максимум это 1-2 печатных листа текста. Но это уже статья была. Самое интересное, что когда я проходила для себя вот этот курс привития привычки писать тексты, оформлять тексты, к финишу, когда он у меня заканчивался, мне заказали статью в журнал, не в газету, в журнал, в профессиональный журнал, и я писала статью в профессиональный журнал, и мне еще и оплатили за публикацию. Сумма была не очень большая, но вот неожиданно прокачивая навык написания текстов, мне еще и оплатили за эти усилия. Также в конце, для того, чтобы мотивировать себя достигнуть, нужна еще дополнительная мотивация, вы себе можете что-то пообещать, что-то материальное или нематериальное, то, чего вам очень хочется, потому что просто имея только штраф за невыполнение, ну, на мой взгляд, это не очень интересно, это не так прикольно, а вот когда вы знаете, что у вас там впереди ждет мотивация, у меня такой мотивацией, для меня это была покупка орбитрека, очень не хотелось, физическую нагрузку дома, и у меня стояла задача покупки орбитрека. Все закончилось тем, что мне орбитрек подарили. То есть, да, вот... Приложенные усилия, которые я делаю для себя, потому что написание текстов, это напрямую связано с моей работой, и это я делала вклад в себя, я инвестировала, я училась что-то новое делать, чтобы я была более эффективна. Это было в форме игры потому что лично для меня просто не работает, нужно сделать потому, что нужно сделать. Формат игры мне нравится больше. Я люблю легкие способы, но эффективные. И каким-то образом параллельно происходит то, что ты себе планируешь, это реализуется. С таким же подходом я подхожу, когда я работаю со своими целями, и зачастую в своих целях я оставляю вот именно такое... Воздух, который дает возможность не жестко следовать. Хотя целеполагание зачастую, ну, классическое целеполагание, оно подразумевает жестко, поэтапно достижение. Целей. И так работают рационалы, мы с вами говорили об этом. Поскольку я хаотик, мне нужна возможность маневра. И вот формула, она дает как раз возможность хаотику быть гибким и возможность выбирать степень нагрузки для себя. Все, что вы пытаетесь новое сделать, попробуйте разный ритм. Это очень хорошо подходит также для детей. Особенно для подростков, потому что, когда, общаясь с нашими детьми, которые учатся в школе, либо занимаются в каких-то секциях, они могут сталкиваться с ситуацией, когда их нужно мотивировать, им нужна ваша поддержка. Иногда вы можете видеть, что им трудно, и стандартные привычные методы не работают. И вот здесь, как мама, попробовав на себе эти, проэкспериментировав, как на вас это работает, вы можете приглашать детей с вами в такой же самый эксперимент, вы можете вместе с ними, показывая на себе, как вы это делаете, давать им пример и вместе с ними это делать. И вдвойне ценная победа будет и для вас, и для детей, если вместе сообща у вас будет получаться это делать. И вот фраза о том, что «надо», когда мы слышим «надо» это сделать, чаще всего это чужое «хочу». Правда? Это кто-то, кто, реализуя свою цель, говорит, тебе это надо сделать. Когда я себе говорю «я хочу это сделать», это означает, что я вдохновлена какой-то идеей. Это говорит о том, что у меня есть вдохновение. А что такое вдохновение? Вдохновение — это внутренний ресурс, это наши силы, это наша энергия, это наша идея, которой мы горим. И вот я говорю, я хочу это сделать. И это как раз вот вдохновение, это то, что у меня есть ресурс на то, чтобы это сделать. Когда мы говорим «я могу это сделать», это говорит о том, что я уверена, я верю в то, что у меня это получится. И когда я говорю, я буду это делать, это означает, что уже сейчас я готова приложить усилия, я знаю, как я сделаю шаг за шагом, чтобы достигнуть поставленной цели, чтобы дойти до своей мечты, чтобы получить результат, который я уже представила, который я ожидаю, как будет выглядеть. Как думаете? Что скажете? Про «надо», «хочу», «могу» и «буду»? Напишите мне в комментариях, пожалуйста, как вам откликается. и выбираю, да, круто, мой выбор, я выбираю, какой вариант я выбираю, да, я выбираю обижаться или я выбираю принять ситуацию и посмотреть на нее с другой стороны. Очень часто в повседневной жизни нам не хватает, мы забываем о своем выборе. Иногда надо все-таки, именно тебе надо, например, для здоровья, а, согласна, именно надо для здоровья может такое быть, когда по здоровью, ну, к примеру, когда реабилитация а, после длительного лечения. Больно, не хочется, но я понимаю, что надо. Да, может быть такое. Но это можно и воспринимать точно так же, что я, могу, я смогу это сделать, да? Мой выбор – смочь это сделать, хотя… Совсем корректно. И тогда я себе говорю: я буду это делать, потому что зачастую надо это делать, когда ты понимаешь, что тебе надо это сделать, это может восприниматься как давление, которое тебе. Хочется, ну, хочется или не хочется, ты начинаешь ему противодействовать. И тогда, вот в этом противодействии, мы теряем ресурсы, мы теряем силы. Надо, в моем случае, это в большей проблемы или потребности детей, подростков. А, да, может быть такое, когда дети ставят перед ситуацией, когда это надо делать. А, еще. Елена, напрягает эта ситуация или вы воспринимаете как данное и понимаете, что на определенном этапе это вот так? Как по вашим ощущениям? Насколько комфортно вам с этим надо? Либо подвисает чат у меня. Хорошо. Ну, в любом случае, Елена, ответите, доберусь, прокомментирую до чата. Вот, есть. А, «В данном этапе объективная реальность, 15 лет, они во многом зависят от меня». Ну, м -м, моему 22, и объективная реальность уже не так во многом, но тоже еще зависит, и это есть надо без удовольствия. О, классная метафора, смотрите. Надо сделать, у меня нет удовольствия, хочу сделать, для меня это в радость. Елена, спасибо, супер, это здорово. Тоже вот может быть маркер для меня, да, если мы говорим с вами о реализации цели, правда? А есть же... Ну, скажем так, наши обязанности родителей, и вот Елена Бондаренко, вы правильно приводите пример, что есть обязанности родителей, и хочу я или не хочу, но я детям обязана сделать вот что-то, да, хотя бы еще содержать их до совершеннолетия, я по закону обязана это сделать». И э, в удовольствии или не в удовольствии. Тут еще многое наслаивается, э, как строятся взаимоотношения, потому что иногда бывают ситуации, когда мы понимаем, что нам тяжело, мы понимаем, что нам трудно, но есть взаимная поддержка, и тогда это переходит в «могу и хочу». Либо бывает ситуация, когда, ну, вроде бы все и неплохо, но нет понимания, нет взаимной поддержки, и тогда это без удовольствия, тогда это вот примерно, ну, надо, но удовольствия не доставляет. Ну, для меня это такой прямой пример, это приготовление пищи, когда это просто обязанность, потому что надо покормить семью три раза в день, это надо, и это не очень с удовольствием. Но когда я загорелась идеей что-то приготовить, какой-то новый рецепт, или я хочу своих побаловать какой-то вкусняшкой, то вот, вот тогда это сразу же хочу, и это с удовольствием, правда? Наши отношения к тому, как мы относимся к достижению наших целей, тоже можно смотреть через призму. Это надо, надо с удовольствием или надо без удовольствия. Я хочу это, могу ли я это сделать и буду ли я это делать. И вот те финансовые цели, которые у вас запланированы для того, чтобы они реализовались, для того, чтобы вы могли э, к тому моменту, когда вы себе писали в табличке, к какому периоду, к какой дате эти цели должны быть достигнуты, для того, чтобы вы вышли на этот результат, поэтапно опираясь на ваши 10 продуктивных дел, то, что вы писали первый список. Это ваш фундамент, это ваша сильная сторона, это часть фундамента, на которую мы опираемся. В то же время... Мы с вами вот на первой картинке с фундаментом там было, насколько глубоко промерзает грунт. Это то, что касается, ну, реального фундамента здания. Вот наши 10 дел, которые непродуктивные, которые уводят нас в сторону, их тоже нужно понимать, их тоже нужно для себя проанализировать. И это не означает, что я себя ругаю за то, что есть какие-то дела, которые для меня непродуктивны. Это означает, что нужно пристально посмотреть, а что там, что я могу изменить, сделать иначе, для того, чтобы это не занимало мои ресурсы, для того, чтобы это не забирало мои силы, либо для того, чтобы это не забирало мои деньги. И тогда я могу и деньги, и время, и свои другие какие-то ресурсы перенаправить для Достижение моей финансовой цели, вспоминая приоритеты, если эта цель для меня очень важна, в то же время ваши поставленные цели вы можете сейчас еще раз критически пересмотреть относительно надо и чье это хочу. Если надо и мое хочу, отлично. Если это надо и хочу не мое, тоже нужно посмотреть и принять решение. Вот если я уже хочу, то как я могу это сделать? И каким образом я буду это делать? И вот эти шаги, они выводят нас на достижение наших финансовых целей. Если у вас вопросы, Готова ответить с удовольствием, может быть, пока вы выполняли задание первое, когда вспоминали, какие-то вам идеи приходили в голову. Может быть, сейчас по ходу вебинара какие-то возникли идеи, то, что вы хотите уточнить. Попутно хочу вас спросить еще вот какой момент, возвращаясь к тем заданиям, которые вы делали в первом модуле. Получается ли у вас идти по плану к вашим целям, либо они просто остались там красиво написанные и больше туда ни разу не заглядывали. Возвращаетесь ли вы, пересматриваете то, что себе планировали, ищите ли возможности, как это будет реализовываться. Потому что я ж поподнимаю те файлы, которые присылали, и у кого там написаны в каком месяце, я ж буду вас спрашивать. Получается, не все, но еще возможности. Хорошо. Супер. Екатерина идет четко по плану, но можно еще лучше. Ага, можно газу поддать и под. Хорошо. А, смотрите, вот а, получается большие молодцы. В любом случае, каждый, кто сделал хотя бы. Чуть-чуть больше, чем мы делали вчера, это означает, что мы не остановились, а мы движемся вперед. И мы уже в этом молодцы. Ищем возможности, это тоже круто, потому что можно, вот как Елена говорила про выбор, можно выбирать, я буду плакать, и я буду расстраиваться от того, что у меня не получается, и это все, на чем я фокусируюсь. Либо я могу выбирать, если у меня не получилось сегодня, как я сделаю завтра, чтобы у меня получилось то, что я хочу? И я ищу дополнительные возможности. Видите, это тоже выбор. Или остановиться и расстроиться, или же, да, остановиться, да, расстроиться, сказать, я не идеально, а хотела бы. Как я могу сделать лучше? И тогда я смотрю 10 своих продуктивных дел, что у меня хорошо получалось? Вот сейчас у меня вот это не получается. А что у меня до этого хорошо получалось? О! пересмотрели свои записи, так я же могу вот так попробовать. И у вас уже появляется новая перспектива, за которую вот тут появляется вдохновение, я хочу, и вы начинаете, вы не проваливаетесь, вы начинаете двигаться и двигаетесь дальше. Получается не все планируем в ходе выполнения. То, что запланировано по плану, отлично. Помним о том, что любые, любое планирование, то, что мы с вами делаем, Жизнь будет вносить коррективы всегда. Как в хорошую сторону, так и не в очень хорошую. Жизнь это постоянное движение, постоянно будут вноситься коррективы. Проходит месяц, подняли свои записи, пересмотрели. Ага, получилось вот это, не получилось это, а тут получилось дополнительно. Подкорректировали свои задачи, которые у вас стоят, то, что вы прописывали, и движемся дальше. И смотрим, вау, что в этом месяце еще интересного произойдет, что поменяет, может быть, приблизит цель, может быть, где-то отдалит, но зато появится что-то другое взамен. Это эксперимент, это игра, и это круто, когда именно так происходит. Хорошо, еще если есть вопросы какие-то. Тогда мы можем с вами заканчивать. Вы для себя продолжаете еще, есть время до следующего вебинара, пересмотреть свои продуктивные дела, посмотреть, как это может улучшить или ускорить приближение к вашим финансовым целям, как это сработает. Можно пересмотреть список с непродуктивными делами и посмотреть, на что нужно обратить внимание, что нужно сократить. Для этого вы можете использовать формулу привычки «минимум 100% максимум плюс контролер», ну и, конечно же, «плюс мотивация». И продолжать экспериментировать дальше, а уже на следующем вебинаре мы с вами пойдем еще следующий шажок, сделаем к тому, как можно контролировать, как можно э, достигать наши финансовые цели и на что нужно обращать внимание. Если хотите сейчас голосом, минутку поделиться вашими впечатлениями, вашими ощущениями, супер, буду рада вас услышать. Девочки, не стесняемся. Таня, очень хорошо было вот это «надо», это «чужое хочу». У меня как-то всегда «надо», это «надо», «надо» и вот без того, что это именно «чужое хочу». Вот ключевое слово «чужое» как-то никогда не всплывало. Это, ну, такое, в общем-то... А Я с вами согласна, потому что очень часто мы многие вещи делаем по привычке, не обращая внимания на то, что вот не закапываясь глубоко. Я не говорю о том, что нужно очень там глубоко нырять, какой-то глубокий самоанализ. Если вам комфортно, да. Если некомфортно, то хотя бы иногда задуматься на уровне вот какая-то ситуация, и вам что-то надо сделать. Хотя бы посмотреть, это чужое хочу, или это мое надо. Потому что разделить, бывают цели ваши, бывают цели не ваши. Я очень часто на тренингах говорю о том, что если вы сами не запланировали свое время, если вы сами не запланировали свои деньги для достижения вашей цели, то всегда найдется кто-то, кто потратит ваше время и ваши деньги для достижения своей цели. И вот в этом контексте надо это чужое хочу как раз очень может быть. Поэтому просто анализируйте для себя, чувствуйте давление, давит надо. Если понимаете, что это ваше надо, ваше обязательство, то вы тогда не будете им противиться. Ну, надо, согласно и пошла. Если вы понимаете, что это кто-то чужой делает свою цель вами то тогда сразу же найдется э, возможность отказаться. Помните, мы говорили о том, что расхитители денег очень часто — это неумение ответить «нет». Расхититель вашего времени, неумение сказать «нет» людям, которые пытаются под вашим «надо» подсунуть свое «хочу», это тоже очень часто бывает. А, понравилась идея, что «надо» можно заменить на «могу», когда это действительно «надо». Отлично, супер, согласна с вами. У меня буквально, у меня буквально сегодня была ситуация, когда ну, какое-то время назад это было «надо», потом я понимала, что это «надо» переходит ну, в «хочу», и сегодня мне внезапно даже предлагают, что это, за, за это могут заплатить деньги. Прекрасно. Ну, Информация, да, это не какие-то, это, это не миллионы, но тем не менее, э, то, что мне вначале пытались объяснить, что это надо сделать, надо сделать, надо сделать, опять же таки, ну, когда надо сделать тебе это по служебному функционалу, это одно, а когда это, в общем-то, ну, такие волонтерские или какие-то дела, то тут э, вот это надо и хочу, где-то надо... Искать точку соприкосновения, да. правда? Да и, да, и вот и вот сегодня абсолютно внезапно, ну, не сегодня, там вчера, а сегодня абсолютно внезапно мне говорят, ну вот говорят, а, а мол, вам могут за это, ну отказываться я, конечно, не буду. Тем более, помните же, да, когда мы с вами прописывали э, и дополнительные доходы, э, увеличение э, источников и привлечение новых дополнительных доходов, вот они к вам и приходят. Запланировали себе, запланировали себе четкую цель. Вот что интересного в процессе планирования, как я от этого кайфую. Когда у меня написана моя финансовая цель, когда я точно знаю, какая сумма, на когда и для чего мне нужна, я начинаю наблюдать, каким образом ко мне это приходит. Вот начинается... Ну, это не то чтобы прямо магия, но это... Э, я не знаю, как это работает, но это работает. И у меня вот то, что вы рассказываете историю, у меня такое тоже очень часто бывает. И еще вот маленький момент, когда э, в вашей ситуации надо надо сделать, надо выполнить, а внутри вы чувствуете противодействие, вы соглашаясь, выполняете и тратите свой ресурс и понимаете, что взамен обмена не происходит. Когда вам говорят о том, что надо сделать, но мы вам взамен можем дать вот материальное какое-то подкрепление, это может быть моральное подкрепление, когда происходит обмен, то у вас тогда это... Переходит в разряд «хочу и могу», потому что вы чувствуете, что вы не просто тратите свои ресурсы, но вы получаете что-то взамен. Если в какой-либо ситуации вы чувствуете, что надо, а внутри противодействие, что вас что-то ну, подгрызает, вы чувствуете в чем-то некомфортно, доносите другим людям, поясняйте. Мне сейчас некомфортно, вот я чувствую, вы же не говорите человеку, ты делаешь неправильно, вы говорите, я сейчас чувствую, что мне некомфортно. Мне было бы комфортно, и сформулируйте, потому что люди могут просто не знать. Они могут не догадываться, что вам это некомфортно. И они думают, что ну так и должно быть, а потом уже в процессе могут возникнуть сложности. Я обращаю внимание на то, что нам очень часто сложно, особенно людям старшего поколения, вот сейчас снова работаю с проектом со старшим поколением, вообще заявить о своих потребностях. Молодежь это делает уже как-то само собой. Людям старшего поколения неудобно стыдно. Им это в голову не приходит о том, чтобы заявить о своей потребности. Давайте меняться. Я вам вот это, вы мне вот это. И для людей... И еще я обращаюсь, обращаю внимание на то, что а, мы не умеем себя хвалить. Ну вот честно. И это нужно делать каждый день. Мария, <Laden> а, мы на самом деле завершили обсуждение. Приятно было, что мы с вами поработали. Дальше мы уже не затягиваем. Любые вопросы, напоминаю, хотите переспросить, хотите посоветоваться, пожалуйста, у нас есть наша группа в Вайбере, пишите, я на связи, я вижу все, что в группе, ну, то, что я не отвечаю, чтобы не засорять эфир чата. Я вижу, я вижу ваши сообщения. Если есть вопросы, пишите. Хотите спросить персонально, уточнить что-то, проконсультироваться? Мой электронный адрес Татьяна Романенко, Тара, 8, собака, Укрнет, У вас есть, вы мне присылали ваши задание? Пишите, пожалуйста, вопросы, я тоже отвечу на ваши вопросы. Самое главное, самое главное чтобы то, что мы с вами делали, это не осталось на уровне приятного время провождения чтобы мы с вами получили нужный результат результат который нужен вам в первую очередь рада была с вами пообщаться сброшу Элли презентацию чтобы у вас она была полная и вы могли еще раз посмотреть с ней поработать